В данном ролике мы попробуем ответить на вопрос, может ли потребитель реализовать свои права в России? Конституция Российской Федерации, день который празднуется в нашей стране 12 декабря, говорит, что Россия – это правовое государство, которым признается верховенство права, права, права человека является высшей ценностью государства. Как красиво и благонадежно звучит на первый взгляд – если россияне живут в правом государстве, то закон должен защищать их права. Это касается всех категорий граждан, в том числе и покупателей, для которых законодатель специально принял закон о защите прав потребителей. Так ли легко это сделать на практике? Обратимся к одному из примеров. Гражданка РФ по имени Екатерина, житель города Матищи, 10 декабря 2018 года решил приобрести новый смартфон в салоне сотовой сфере связной. Сотрудники магазина ее вежливо обслужили, продали телефон брейдовой марки Fly по цене 5000 рублей. Через два дня экран устройства перестал работать. Сестра стороны Екатерин не было сделан никаких действий, направленных на порчу смартфона. Добросовестная покупательница пришла в связной с товаром у которого был обнаружен существенный недостаток и попросил вернуть уплаченную сумму за смартфон ненадлежащего качества. До этого Екатерина проконсультировалась с юристом, который сообщил, что закон о защите прав потребителей полностью на ее стороне и что в соответствии с пунктом 1 статьи 18 закона о защите прав потребителей покупатель имеет право в течение 15 дней вернуть денежную сумму за технически сложный товар, у которого обнаружен существенный недостаток. Продавец не услышал Екатерину и сказал, что не может вернуть ей деньги и не верит ей на слово. А может только отправить товарную экспертизу в сервисный центр, который предлагает сам магазин связной. Салон сотовой связи ссылается на статью, в соответствии с которой он имеет право провести экспертизу, но и покупатель имеет полное право вернуть уплаченную сумму за товар недвижащего качества. Получается коллизия правовых норм. Покупатель не может реализовать свое право в тот момент, когда это право возникло. Чтобы реализовать свое право, Екатерине пришлось оставить претензию в виде устной заявки по телефону горячей линии. Сотрудник офиса «Связной» сообщил, что зафиксировал ее претензии в базе, записал фамилию, имя, отчество и номер телефона, а также пообещал, что претензия будет рассмотрена в течение трех дней. Через три дня после звонка Екатерина обратилась в салон связи с целью узнать о результатах рассмотрения ее претензий и получить свои деньги. На что ей было сказано, что никакой претензии в базе данных нет. Екатерина опять начала звонить на горячей линии и объяснила ситуацию. На что ей порекомендовали оставить отзыв на сайте в разделе «Обратная связь», «Сообщить там свои личные данные». Сотрудник офиса пообещал, что через два дня Екатерине будет дан ответ по электронной почте. Стоит напомнить, что срок для возврата технически сложного товара с существенным недостатком составляет 15 дней со дня покупки, которая была совершена 10 декабря. Экран смартфона перестал работать 12 декабря. То есть два дня уже прошло. Сотрудник офиса сказал про срок в три дня. Потом пришлось дать еще два дня. В итоге для реализации права на возврат товара пришлось потратить целую неделю. Более того, на 7-й день ответа от салона связной на электронную почту так и не поступило. Получается, что потребитель не так уж просто реализовать в нашей стране. Продавец тянет время, чтобы истекся в 15 дней, и смартфон можно спокойно отправлять на гарантийный ремонт или экспертизу, где эксперт назначается продавцом, несмотря на презумпцию истинности тех данных, которые содержатся в экспертном заключении. Даже если эксперт в ходе проведения экспертизы возложит вину на покупателя, чтобы избавить продавца от обязанности вернуть деньги на товар, доказать клевету будет очень сложно. Покупатель просто скажет, что эксперт несет уголовную ответственность за ложное заключение. Ну, в итоге можно сказать, что продавец все же вернул и к тени ее деньги, но со скандалом и озугненным взглядом.